Привет! Бренд, логотип, корпоративный стиль, это все связано с такими визуальными образами. И поэтому для многих это что-то субъективное, вообще непонятно, как работает. Но поскольку непонятно, как это работает, с этим бывают сложности. В этом видео я хочу поговорить и о бренде, но в большей степени даже о корпоративном стиле. Почему это важно, что это не просто рисунки, и почему все-таки стоит в этом навести порядок. Классика жанра, приходишь в компанию, задаешь вопрос, а если у вас бренд-бук, и бывает ответ, да, у нас есть логотип. И вот с этого момента начинаются сложности. Приходится объяснять, что логотип – это не брендбук и даже не бренд, это вообще просто часть идентики а компании. Дело в том, что малый и средний бизнес очень часто считают, что бренд – это что-то для крупных компаний, для серьезного бизнеса, а среднему и малому бизнесу это не нужно. И отчасти это еще бывает потому, что вот то, как работает бренд, его эффективность – это очень тяжело понять и ощутить. Ну вот если взять, например, магазин, мы взяли и поменяли что-то в интерьере, что-то переставили, переложили какие-то продукты, и видим, что вследствие этого у нас как какой-то товар, либо товарная категория стали продаваться лучше. То есть нам понятно, мы вот это сделали, вот такой эффект получили, и это даже можно выразить вот эту эффективность в денежном выражении. С брендом так не получится, там все намного сложнее. Его работу, его эффективность очень тяжело измерить, и и зачастую это можно просто вот как-то интуитивно почувствовать, особенно если это молодой бренд, который только начинает формироваться на рынке. Еще бывает такое на практике, когда вот компания, у нее есть минимальный брендбук, логотип. И предположим, по брендбуку этот логотип зеленый. А на Новый год они взяли и сделали его синим. Ну, потому что так сделал сделан дизайнер, с которым сейчас работает компания. И вот Казалось бы, это мелочь, какая разница, но на самом деле вот такие мелкие нарушения, мелкие, вот эти мелочи, они мешают бренду сформироваться, они мешают ему закрепиться на рынке и происходит так называемое размытие бренда. Здесь следует разобраться, что же такое бренд. Бренд это совокупность образов, идей, обещаний, представлений, которые укоренились в сознании либо в умах людей. То есть это явление, которое обладает устойчивыми ассоциациями и имеет определенную известность. Бренд состоит из визуальной составляющей. Это как раз и есть логотип, товарный знак, набор цветов, шрифтов, еще словесные элементы также могут быть. Но бренд, вот визуальная часть, она должна с чем-то ассоциировать. И вот здесь вот появляются как раз, как раз смыслы, идеи, философия, ценности компании, которые она хочет донести рынку. И вот когда компания начинает коммуницировать с рынком, она как раз и простраивает, чтобы между и визуальной частью, вот этими смыслами появилась какая-то связь. Потому что если эта связь не будет установлена, то логотип и другие визуальные образы, это будут просто рисунки. А когда уже связь простроена, то тогда появляется бренд, который начинает разговаривать с рынком, который уже коммуницирует, он несет какой-то месседж, он уже может влиять на рынок. Простраивание связей между визуальными образами и смыслами, ценностями, которые мы хотим донести рынку, это непростая задача, которая требует времени, но есть фундамент, есть основа, с которой все начинается. И здесь мы говорим о корпоративном стиле и об идентике. Компании. Куда входят, как я уже говорила, это товарный знак, логотип, корпоративная палитра цветов, она может быть основная и вспомогательная, потом корпоративные шрифты, дальше здесь могут быть, здесь есть, как правило, слоган, лозунг компании, могут быть дополнительные визуальные элементы. Если вы видели брендбук, то вот там вот четко видно, что, как правило, все эти элементы там представлены. Вообще брендбук это свод правил о том, как использовать визуальные образы компании. Компании, включая и логотип. Если у компании есть брендбук и она следует этим правилам, это очень сильно чувствуется. В таком бизнесе уже будет чувствоваться упорядоченность. Малый и средний бизнес на практике очень часто работает с разными дизайнерами, потому что в штате нету своего одного человека. И вот когда меняется дизайнер, ему, как правило, дается вот этот документ, брендбук, и все. И дизайнер работает по этому документу. Несмотря на то, что рука поменялась, то есть уже другой специалист, рынок этого не почувствует в корпоративном стиле, будет порядок. Совокупность визуальных образов, она имеет свойство запоминаться, предположим, зашел клиент на сайт увидел какую-то визуализацию, потом пошел в соцсети, возможно, получил от компании рассылку, возможно, даже пришел в офис, кто-то из сотрудников дал визитку. И если во всем этом э, клиенты видят четко простроенный корпоративный стиль, то это в любом случае будет запоминаться, оно будет связываться с названием компании, с коммуникациями, которые несет компания. И в любом случае это будет работать в плюс плюс для компании если в этом порядка нету то придется постоянно как бы напоминать о себе то есть сложно добиться узнаваемости то есть мы вот та компания помните вы нас видели на выставке мы вот там были красные а теперь вот красный с черным это тоже мы просто мы тут немножко логотип поменяли то есть вот так вот это будет работать если в визуализации в корпоративном стиле нету порядка компания у которой все четко проработано и она следует брендбуку всегда будет будет конкурентное преимущество. Даже если вы не планируете сейчас серьезных инвестиций в бренд, все равно есть смысл построить надежный фундамент, то есть заняться корпоративным стилем. Еще очень важно минимально хотя бы прописать философию, компанию, ценности, то есть ответить на вопрос, а какая мы компания. Потому что если вы, например, планируете нести такой имидж серьезной технологичной компании, то понятно, что в своем корпоративном стиле вы не будете использовать легкие, например, розовые цвета. Вы будете уже работать с другой палитрой цветов. То есть если смысловое содержание бренда, оно хотя бы минимально прописано, то визуальные образы, они будут более точными. Это необходимо оформить в брендбук, то есть документ. И потом вот этот фундамент, его можно наращивать, расширять уже коммуникации, расширять какие-то визуальные образы, ассоциации, заняться серьезным позиционированием и так далее. Если есть только логотип, то нужно стилистику и корпоративный стиль доработать. Или возможно вообще сделать и редизайн и все равно это оформить в документ, то есть бренд-бук, потому что пока бизнес живет с одним логотипом, просто теряется время, упускаются возможности по формированию бренда. Я напоминаю, что когда в визуальных образах беспорядок, это приводит к размытию бренда. И по факту бренд не может состояться, он не может сформироваться и не будет вот этих устойчивых ассоциаций в сознании или в умах людей поделитесь в комментариях сталкиваетесь ли вы с компаниями вот у которых есть только один логотип я просто с этим сталкиваюсь очень часто поэтому вот и вынесла эту тему чтобы четко ее проговорить и вот прям призывать и навести порядок в, хотя бы в своем корпоративном стиле ставьте лайк если вам понравилось видео подписывайтесь на канал просто про маркетинг ну и до встречи в новых видео пока